Хэй, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Один из вас попросил видео о различных типах эмпатов, так что вот оно. Знаете ли вы, что значит быть эмпатом? Знаете ли вы, что существуют различные типы эмпатов? Психология определяет эмпата как высокочувствительного человека, обладающего острой способностью чувствовать мысли и чувства окружающих. Их сострадание, чувствительность, эмоциональная открытость и проницательность делают их прекрасными слушателями и эффективными коммуникаторами. Если это похоже на вас, и вы хотите узнать больше о том, к какому типу эмпатов вы относитесь, вот краткое описание каждого из них, которое поможет вам лучше определить, к какой из шести основных категорий вы относитесь. Первое – эмоциональный эмпат. Будь то любимый или незнакомый человек, легко ли вам читать его эмоции и устанавливать с ним связь? Самый распространенный тип эмпата – эмоциональный эмпат. Именно об этом думает большинство людей, когда вы просите их определить, что такое эмпат. Эмоциональный эмпат – это человек, который легко улавливает чувства других людей и даже может подражать или перенимать их. Они легко поддаются влиянию настроения окружающих, и в результате могут показаться чувствительными, непостоянными и переменчивыми в своих эмоциях. Второй – физический эмпат. Вы когда-нибудь чувствовали усталость, наблюдая за тем, как кто-то другой перенапрягается? Хочется ли вам блевать всякий раз, когда вы видите, как кого-то тошнит? Или вы сразу чувствуете себя плохо, когда окружающие начинают испытывать симптомы недомогания? Если вы ответили «да», то, возможно, вы являетесь так называемым физическим эмпатом. Также иногда их называют медицинскими эмпатами. Физические эмпаты одинаково хорошо чувствуют как физическое состояние других людей, так и свое собственное. В результате они легко улавливают чужую болезнь, боль, напряжение, дискомфорт и общее ощущение благополучия. И это не ограничивается только естественными жестами, такими как зевота или смех. Номер три. Интуитивный эмпат. Далее следуют интуитивные эмпаты «Редкий и уникальный дар». Интуитивная эмпатия или ясновидение, как ее иногда называют, это чтение и чувствование энергии человека. Обращаясь внутрь себя и прислушиваясь к своему подсознанию, они способны лучше понимать и воспринимать все, что их окружает. Проще говоря, они способны использовать свою интуицию, чтобы видеть и понимать других людей, помимо того, что они им открывают. В отличие от эмоциональных эмпатов, интуитивные эмпаты склонны уделять больше внимания причинам, лежащим в основе чувств человека, а не переживанию этих чувств. В результате другие люди могут считать их невероятно проницательными, проницательными и мудрыми не по годам. Номер 4. Эмпат мечты. Знаете ли вы, что такое эмпат сновидений? Еще один менее известный тип эмпата и, возможно, самый редкий из всех – это эмпат сновидений. Это люди, которые получают интуитивную информацию о других людях через свои сны. Как и следовало ожидать, большинство из них, как правило, являются люцидными сновидцами, которые сохраняют большую ясность, осознанность и контроль над собой даже во сне. Они могут легко вспомнить свои сны и обладают природным талантом к интерпретации и пониманию скрытого смысла, скрытого за символами, темами и мотивами. Номер пять – растительные эмпаты. Растительный эмпат – это не просто зеленый палец, это человек, который чувствует глубокую связь с растениями, деревьями и матерью природы в целом. Поскольку они способны инстинктивно понимать, что полезно, а что нет для растения, они прекрасно справляются с уходом за садами и озеленением. Эта связь с растениями также дает им сильное чувство удовлетворения и душевного спокойствия. И именно поэтому они наиболее счастливы и расслаблены, когда ухаживают за комнатными растениями, кустарниками и другой естественной зеленью. И номер 6. Животный эмпат. Чувствуете ли вы глубокую связь со своими домашними животными? Животные эмпаты – это люди, которые испытывают сильное чувство связи и понимания по отношению к животным. Это не просто обычные любители домашних животных, а эмпаты, умеющие улавливать тонкие признаки того, что может понадобиться животному, или того, что оно пытается сказать языком тела и звуками. В результате их увлеченности и радости от животных вы часто увидите, как они заботятся о них, проводят с ними время и изучают их. К какому типу эмпатов относитесь вы? Дайте нам знать в комментариях ниже.